Итак, поножовщина, дамы и господа, на третий решающий, а точнее, на третий просто завершающий карте сегодняшнего игрового вечера под пивас, так, волюм, 0-9, чтобы слышать, как ребята режут друг друга ножами. И под пивас против команды All Your Dreams. В общем-то, обе команды уже однозначно выходят из группы, поэтому этот матч вообще нисколько, наверное, не принципиальный ни для одного из коллективов, даже в случае, если... All your dreams проиграют его Они из группы выйдут либо с первого, либо со второго места Под пивас так или иначе выйдут либо со второго, либо с третьего Может, даже там еще и за первый поборется, Это нужно считать, конечно <coughs> Ну, посмотрим Посмотрим Наша команда очень тащит хоть и девочки в тиме Нельзя недооценивать. Девочек вообще нельзя недооценивать в принципе. Я считаю, недооценивать девочек — это последнее, что можно сделать. И это движение очень неправильное, потому что девочки, они очень по большей степени непредсказуемы. Итак, дорогие мои друзья, под пивас начинают в обороне, в атаке начинают All Your Dreams. Составы на ваших экранах. команда All Your Dreams представляют Сильвер, Дефин, гидрамин Кегля, Кессон и дерзкая Ну а команда под Пивас это Чигевара, Хола, фил Хоуплесс, Профетик и... Э и просто человек с ником подпивас. Но на самом деле это БСК. Все мы это прекрасно знаем и помним. Ну а выход на точку Б. All Your Dreams начинают раунд именно на этой точке. В принципе, это ну, хорошее решение по большей степени. Мне кажется, что пистолетный раунд на точку А это куда более интересно, чем на точку А. Э, на точку Б куда более интересен, чем на точку А. Почему? Потому что он в розыгрыше проще. Но его реализовать чуть-чуть сложнее. Но вот здесь с реализацией не последовало никаких проблем. ухо холу подперли, так а неприятно. Мог сейчас погибнуть игрока а обороны из-за этого, но ну, тем не менее, какая-то перестрелка все-таки навязана. И навязана она даже непонятно кем. Ну, по результату ее Фил Хоуплес остается последним. И даже два минуса уже не спасут. Но два минуса еще и не получается сделать, да, получается сделать только один. Но, ну, как я ранее сказал, спасение в раунде достичь уже никак не получится, потому что взорвется бомба. 1-0. И, как вы видите, три минуса. А, сделал Хоплес и БСК 1 Все остальные игроки команды под пивас, к сожалению, ничего не сделали. Но у команды Дримс вообще только двое сыграли. Это Кегли и Кессон. Вот так вот. Салам алейкум. Абдиджабар, надеюсь, правильно прочитал, приветствую вас, САБСК, энтрифраг, вот, вот те, те, здравствуйте На коты прилетает ваншот с, др... с дробовика, хотел сказать, простите, с дигла, конечно же Это единственный, кстати говоря, хоть какой-то купленный пистолет команды под пивас, все остальные играют на юспиках Ну и, конечно, полная отдача точки Б и попытка стакнуться на споте А, в общем, приводит к тому, что оборона не угадывает с точкой И все. Под пивас минус кегля. сильвер, разменный фраг. Ну, под пивас, да, ну, БСК, в общем. Блин, скажите ему, чтобы подписал себе никнейм, а то я так его и буду периодически называть подпивас. 2-0. Естественно, разбирают всех игроков обороны игроки команды All Your Dreams, а как иначе? БСК тапок, пишет Анна Чернега. Ну зачем же так жестко? Они в одном месте играют или дома? Нет, это онлайн-турнир. Ребята соревнуются, находясь каждый за своим компьютером у себя дома. Ну что, на шифтах аккуратненько под точку Б сейчас смещаются игроки команды All Your Dreams. В очередной раз точка Б будет, судя по всему, под ударом. Ну, во всяком случае, она может быть под ударом. Далеко не факт, что это произойдет. Но минус от Сильвера и дерзкой уже не оставляют шанса игрокам атаки. Задний, заднюю дать нельзя. Назад пути нет. И здесь, конечно, минус для фингидромина. И Юфил последний. Его съедает игрок с ником Дерзкая. Как выяснилось, это мужчина. Мужчина с никнеймом Дерзкая. Многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять, как говорится. Мы с одного паблика могу позволить назвать всех тапками. Ну, разумеется, я понимаю, конечно, я понимаю. И не осуждаю ни в коем случае. А Рустам вот отвечает, что как раз-таки Анна самый главный... <laughs> Ладно, я ни в коем случае не присоединяюсь ни к каким даже шуточным оскорблениям. А, Профетик и холла по минусу, но Сильвер, вы посмотрите, как запотел и разменял каждого погибшего товарища по команде. Ответил и за кеглю, и за дерзкую. Ну, здесь открываешь-ка на мидл и даблкил от Кесона. Чигевара последний, кстати, в Чигевар, э, простите, в... в... В составе команды под пивас остался последний Чегевара, а в чате уже очень много раз скандировали, что Чегевара лучший. Но в этот раз лучший, по мнению чата, игрок команды под пивас, к несчастью, не сумел помочь команде выиграть в раунде. И на табло 4-0. Брат, почему PUBG Mobile не комментируешь? Ну, наверное, потому что э, турниры, которые проводятся по PUBG Mobile, не приглашают меня в качестве комментатора. Очень жаль. Он 21. Поклонник дерзкой. Ну... Но ладно, что уж поделать, но ну, все-таки все 21 мод дерзкая, ну блин, ну 21 мне просто всегда ассоциируется 21 с uh, тем, что это как бы <coughs> очко, и не как мне кажется, игрока называть таким никнеймом. БСК остается последним против пятерых, обращаю ваше внимание, дорогие друзья, пятерых игроков, ни одного фрага команда подпевалась оформить пока не успели, и наверное и не успеют. Во всяком случае, если БСК будет найден, то перестрелку ему лучше выиграть, потому что там проблемы с экономикой и все прочее вытекающее оттуда. Но в общем, надо стараться. Надо стараться и потеть за то, чтобы засейвить М-ку. Вот как бы что. И это самое печальное, наверное, что может происходить у игрока обороны, когда ты не можешь надеяться на победу, а тебе бы лишь бы только спасти девайс твой. Добрый вечер. Какой приз турнира? Тигран, приветствую. Ну, касаемо приза турнира, я думаю, здесь есть люди, администрация, так скажем, да, или хотя бы даже участники. Они просветят, если сочтут нужным. Ну, а я подробностей точно не знаю, поэтому говорить ничего не буду. Ты молодец. Если это адресовано мне, то большое спасибо. Итак, поехали очередной раунд, счет 5-0, счет максимально устрашающий для коллектива под пивас. И, в общем-то, если этот девайсный раунд, который сейчас у них есть, они не реализуют... Высока вероятность отдачи первой половины практически не сопротивляясь. Хола настолько сильно испугался, что чуть не застрелил Чекивару, но, увы, ах, минус достается Дефин Гидрамину. и Хола пытается открыться в тыл врага, но видит лишь дымы. Очень плотно сейчас раскидывают All Your Dreams позиции на точке А. Ну и, собственно, вот так вот резко прос проскр проскр проскроливая э, игроков, можно заметить соперника по правую руку холы, но минус от дерзкой, да, то есть минус от 21, минус от вот этого самого молодого человека. И последним снова остается БСК, которому снова только сейвится. Ну, вот, собственно, такие очень и очень малоинтересные перспективы у команды под Пивас. Сейвится из раунда в раунд, просто для того, чтобы не с голыми руками воевать каждый последующий раунд. <смех> Ты просто круто озвучиваешь. Спасибо, я рад, что вам нравится мафия. Денежный приз будет. Небольшой, но приз. Вот. Спасибо, добрый комментатор. Всегда пожалуйста, тигран. Ну что ж, 6-0. Счет, конечно, ужасен, не стоит забывать э, самый важный факт этой карты, да, то, что все-таки здесь атака преобладает по владению карты, хотя владение картой практически 50 на 50, но атака все-таки при должном упорстве становится чуть более сильной стороной, и поэтому для команды подпиваться начало матча плохое в связи с тем, что они начинают за слабых, но... Даже слабые стороны порой выигрываются, хотя это не про этот матч. Команда All Your Dreams берут седьмой матч-поинт в этой встрече и вплотную приближаются к победе в первой половине. Это, конечно, очень и очень э, страшно, но страшно вырубай, как говорится, да? А что еще поделать? А больше поделать нечего. Девайсный. Очередной девайсный раунд. Есть снайперская винтовка в руках Че и первый минус от БСК. Попытка разменяться, в общем-то, успешная. Дерзкая забирает БСК. Ой, прошу прощения, Холлу. Ну, а Кегли минус под Пивас. И у Фил минус ваншотом с Дигла по дефингидрамину И вот это здравствуйте. Как неудачно Че открывается под оппонента, но это просто даже... В страшном сне не приснится такое нечаянно неаккуратное открытие, когда ты выбегаешь прям аккуратно на прицел соперника. Один хп после кучи хаешек выброшенных в профетика. Ну, тут просто Просто закидали хаешками. И все. Их было трое. Но мне показалось, что там было просто 500 хаешек выброшено. 8-0. Победа в первой половине все-таки достается All Your Dreams. И это жесть. Александр, комментатор, нет инфы, когда между пабликами следующий турнир будет. Вот, к сожалению, я такой информации не располагаю. Предыдущий матч, вернее, предыдущий турнир серверов организовывал Сергей Дестра, как известно. Я лишь там был, собственно, в качестве комментатора. Поэтому данной информацией не обладаю. За этим вопросом, наверное, лучше обратиться к нему. Но вообще я планировал бы как бы, возможно, скоро что-нибудь подобное провести, дабы поддержать все-таки угасающий интерес к counter strike у. Хотя пока что на данный момент это все только лишь мысли и неизвестно, получится ли что-либо реализовать. Но вот что возможно получится реализовать команде под пивасток это победу в девятом раунде этой встречи. Кегли немного неосторожно спускается и топает, а при этом это как будто даже и не, нисколько не интересует игрока с ником БСК, uh, да, который просто даже не поворачивался <свист> до последнего момента Но есть минус по Кегли, и это уже хорошо 8.1 в пользу команды All Your Dreams, но хотя бы не в ноль Хотя бы куда-то И уже что-то хорошее получается МПС-4 таймер 35, да, разумеется, фу. Правило, как и раунд тайм и прочее-прочее-прочее, все абсолютно по дефолту. Итак, проход в очередной раз на точку А. Ну, точка А, как мне кажется, послабее, чем точка Б у команды под пивас. На споте Б они хоть как-то еще обороняются, но точку А роняют просто постоянно. И это, конечно... Немножечко расстраивает. Счет 9-1. All your dreams, что самое важное. Догадались, что точка А слаба. И безостановочно бьют, бьют, бьют, бьют в эту точку. Периодически зачем-то все-таки бегают на точку Б. Но это, видимо, просто, чтобы там игроки обороны не скучали. Комментатор Александр, подскажи, пожалуйста, какие мои основные ошибки в игре. А... Блин, ну, наверное, самая основная ошибка это то, что энтрифраги, которые должен делать, да, снайпер, по сути, э не всегда получаются энтрифрагами, да, то есть большинство энтрифрагов, когда у тебя была снайперская винтовка, были, были сделаны тиммейтами. Это говорит о более закрытой позиции для снайпера, а, как следствие менее профитной. Ну, и, в общем-то, то есть на начале матча, думаю, лучше сыграть чуть более агрессивно, а уже где-то ближе к середине уходить в пассив. Бесшансовый очередной раунд для команды под пивас Но здесь, мне кажется, все и так уже ясно К сожалению К моему величайшему сожалению Но я хочу Я хочу верить в то, что под пивас в атаке просто заиграют Но до второй половины еще играть три раунда И... 4, прошу прощения, 4 раунда И за эти четыре раунда можно отдать их все команде All Your Dreams, И при счете 14-1 под пивас уже точно не заиграют в обороне Прошу прощения, в атаке. И в очередной раз энтрифраг от Дефинги Драмина. Первый важнейший минус в раунде всегда делается командой All Your Dreams. Был, конечно же, момент, когда под Пивас тоже делали энтрифраг. И, по-моему, как раз этот раунд они забрали. Профетик. Разменный минус по Сильверу. И проход на точку А. В очередной раз, да, как бы кто бы и не думал, все всегда сюда. Все летит в одну цель. Минус от Кисона и Гидрамин остается на отрезе позиции в малом квадрате. Замечательная, кстати говоря, идея приносит она минус по профетику. Ну и Хола вместе с БСК на точке Б даже в общем-то можно оттуда и не выходить, по сути. Но у Хола девайса нет, поэтому Хола попытается. Ох, ты как красиво попытай! <смех> Блин, сглазил Сглазил, минус от а дерзкой И последним остается БСК Естественно, сейвит он на точке Б свою м В надежде, что он ее засейвит, да, Но, как вы слышите, за ним уже выехали <смех> О, Вот это подарок называется Ушел сейвить М-ку А засейвил АВП Вот прикольчик, да? Что ж, 11-1 Ну, однозначно, конечно, по-прежнему перспективы у команды подпиваться еще хоть какие-то, но сохраняются. Просто, конечно же, с каждым взятым раундом, их соперниками, будет все тяжелее и тяжелее возвращаться в этот матч. Мне кажется, что на какой-то стадии это даже попросту станет невозможно. Но сейчас агрессия на миду, и агрессию на миду выигрывают. Игроки команды подпивас, хотя Че Гевара сделал энтрифраг, все-таки моментально получил размен от э, дерзкой. Минус от холы по кегле и уже двукратный перевес э, все-таки на стороне э, подпивасовцев, Но, тем не менее, минус от дефингидромина. Два минуса от дефингидромина и перевеса нет. Как будто бы его вообще и не было. Кисон пока не понимает, откуда ждать соперников, но точно понимает, что это будет банан. И... Минус первый, попытка прожать через смоки второго, это, кстати, Профетик с АВП, его забирает Дефингедрамин. Вот, в общем, львиную долю работы в этом раунде сделал как раз-таки Дефингидромин, ну, конечно, не без помощи своего товарища Кисончика. Итак, забегание Забегание вперед от команды All Your Dreams А под пивас почему-то не спешат как бы останавливать этот самый победоносный забег своих соперников Обратите внимание, там вообще только один БСК старается и хоть как-то потеет У всех остальных все очень и очень плохо по статистике И в очередном раунде я не могу сказать, что близки под пивас к тому, чтобы хотя бы выиграть MP Friendly Fire 0, да, если я не ошибаюсь, 0 ну, собственно, как и на фасткапе. Э, как бы ХАЕшка урон наносит. Должна вообще как бы наносить ХАЕшка урон. То есть ХАЕшкой самого себя, вернее, своего тиммейта убить можно. А вот э, застрелить или зарезать нельзя. Но вообще, кстати, я не знаю, как здесь. Не обращал внимания. Но френдли Fire точно нет. Потому что на инферно... Инферно это что, была вторая карта. То есть под пивас против пенсионеров. Там ребят стреляли друг в друга и урон не проходил. Но касаемо ХАЕш, конкретно здесь не знаю Энтри от Дефингидромина, второй от него же, третий от Кегли Ну, в общем, здесь все, к сожалению, сводится к тому, что я просто перечисляю фраги, которые делает команда All You Dreams Под пивас, видимо, под пивасом и расслабились очень сильно, ну, что совсем, конечно же, нельзя было делать Минус дерзкая. Ну и 4 в 2. Ретейк практически невозможен. Еще и хае на мидл. Ну, залетела она прям не совсем, конечно, идеально. Но как такое выходить и проходить, пока не ясно. Хотя 1 в 2... Но АВП. Проблема в том, что АВП не мобильный девайс, и выбить со снайперской винтовкой, естественно, ничего не получится. Хола уходит в большой квадрат. Непонятно вообще, зачем была идея как бы сейвиться у игрока обороны на последнем раунде перед сменой. Ну, ладно. 14-1. Счет, конечно, разгромнейший, и для команды под пивас максимально важно сейчас выиграть пистолетный раунд. В случае поражения в пистолетке... Без шансов. Это будет 15-1. И отсутствие денег на следующий раунд, естественно, приведут к тому, что подпивас в атаке с пистолетами. Ну, будут вынуждены... Ой-ой-ой! Поп... Что такое вообще происходит-то? Вы посмотрите, что происходит. Да ладно. Да ладно! о Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Но если посмотреть на действия команды All Your Dreams, они на самом-то деле оказались весьма и весьма адекватными и правильными. То есть они пошли принимать своих соперников на банане и угадали, что соперники придут на точку Б. Но как просто вот Юфил Хоплес, я не знаю, сколько он там минусов сделал с дигла, но минимум 4 это точно. <с -2> я не знаю, у меня просто... Огромная куча вопросов к тому, как сейчас All Your Dreams отнеслись халатно к этому раунду. При этом, как вы могли заметить, там на банане один из игроков э, команды «Все твои мечты» просто достал нож и пытался кого-то зарезать. Что не похоже на правду вообще от слова совсем. Гидрамин вместе с кессоном сделали по минусу. Ну и, в общем-то, немножко, знаете, поджарили ситуацию. Сделали ее чуть-чуть интереснее, более пикантной, что ли. Ну вот Кессон делает ее еще более интересной. Бог ты мой, минус от Сильвера. Пою филхосу. И последним остается холла. Ну и как? И как такое выигрывать, очень будет сложно. А Салам Алейкум, как-то, Саня, откуда у тебя столько слов, словарь большая. Ну, я, насколько понимаю, словарный запас, да, имелось в виду большой. Ну, я бы не сказал на самом деле, что обладаю очень большим словарным запасом. Ну, вы сами это видели, да. Это настолько грустный момент. Достать нож, повернуться и увидеть соперника в спине. Невезение, уровень бог. 15-2. GG. По-моему, GG. Ну, GG, потому что у команды подпиваться денег-то сейчас не должно быть. Да, ой, там дробовик. Ой, там дробовик. Ой, я плакаю. Все, это точно не выигрывается уже. С ножом, с ножом, смотри, побежал. Ха-ха-ха, прокетик. Ну, два минуса, ой, смотри, сейчас зарежут, зарежут, нет, нет, нет. к сожалению, очень далеко, и очень без бесшансово все-таки заканчивается этот раунд для команды под пивас, как и в целом весь матч, дорогие друзья.